Слава Бровест, александр макароны это полезно и дали просто хлеб вареный ну как говорят из муки из, из сортов из твердых сортов муки э, муки мука из твердых сортов пшеницы есть такой. Но именно не первый сорт мука первого сорта считается очень мелкий помол, а это из э, мука из твердых сортов пшеницы типа Быстрые углеводы, но не такие быстрые, как первый сорт. Ну, а что хлеб? Хлеб это тоже углеводы. Белок только усваивается полноценно, только в присутствии углеводов. Просто жрать белок с салатом считается усвоение хуже. Ну, диетологически считается не очень правильным. Только в присутствии углей немного, да, с хлебом, вареный хлеб, угу. опять же, как можно сварить по-разному, альденте, макароны альденте, э, недоваренные, такие с легкой, не мягкие, вот это кисель такой, все, -у -у. такие слегка тверденькие, вот так вот сварить можно любые, даже первый сорт муки, из, из первого сорта муки. Ну, как ни крутим, получается хлеб, да. Ну, а тот же самый очищенный рис. Что это не хлеб? разве? Ну, да, считается, что не такие быстрые углеводы, как мука. Я не говорю полезная еда. Я говорю, что это просто еда. Хлеб бывают разные. Да сейчас вообще весь хлеб одинаковый. Даже черный хлеб делается из муки высшего сорта. Сверху посыпят этим какой-то шелухой вот это настоящий хлеб там состав читаешь ну то есть мельчайшая переработка то есть уже за тебя этот хлеб переварили практически штука медленные углеводы которые долго перевариваются и медленно усваиваются. нет такого быстрого выброса инсулина в организм но если ты тренируешься то тебе этот инсулин быстрый он не помешает. Можно даже сказать наоборот. Его специально колят. Понимаешь? Ферменты и инсулин. И что ты вдруг напугался этих быстрых углеводов? Почему мы их напугались вдруг? Ты же их ешь с белком и жиром углеводы. Даже быстрые. Даже макароны. Даже белый хлеб. Любовь и голубь. Разбор на любовь и головы придется пересматривать после просмотра фильма. Очень уж Странный фильм. Ведь в фильме-то Хэппи-энд. Перезапустил мужчина демку своей жене. Пфф, у жены нет демки. <звы> <звы> у жены демки не бывает. Она снисходительно его запускает обратно к себе, типа принимает его после по похода налево. Так уж и быть. Заходи на полусогнутых, ложись вот там, на коврику двери. Ну, у него и так была жизнь и сахар. Там он не, не мог с дядей Мити, блин, спокойно пиво попить на пристани Все. И тот ныкался, и этот шугался. Потом, да, поэтому рванул налево при первой же возможности. Тут показано, что она его принимает обратно. После ритуального унижения и оскопления топором. Чужими руками. Руками сына. Все, да, она его пустила ниже плинтуса. Теперь он не авторитет ни для кого, ни для него. Там надо было как? Ей надо было что сделать? Настроить сына против отца. Что? В принципе, и произошло. Там нет хэпенда. Что это за хэпенд? Где.. Сын поднимает топор на отца, кастрирует его символически. И вот такой без яиц, он приползает к ней. На камень там они приходят, на камень там, с водочкой, с шуточками, прибауточками. Широка душа русской женщины прощает все своему мужчине. Перезапустил ей дымку. Какую дымку? Какую дымку? Она запустила, запустила Эдип, настроила сына на отца. А сын-герой, настоящий мужчина, идет в армию. 84-й год, Афганистан. Ну и, в общем-то, скорее всего, там останется, в этом Афганистане. Станет героем. Станет героем настоящим. Какой же там хэппи-энд? Жизнь под шконкой, ну, под каблуком у своей бабы. Унижены собственными детьми. Что это такая за демка? Какая там демка? Что они вместе? Голубей кормят? Сходил налево, оздоровил брак. Ну, обычно, как говорят, хороший левак укрепляет брак. Херня. Херня, как и все эти прибаутчики, поговорочки. После хорошего левака от брака камня на камне не остается. В принципе, что, скорее всего, и произойдет. Вкусив свободы, Поняв, что просто здесь показана безальтернативность, либо Гурченко сумасшедшая, у которой не пожрать, не бухнуть со своей-то в деревне можно хотя бы водочку на камушке попить, да? А Гурченко, блин, сука, даже не дает посолить эту жрачку-то. Ох, пипец. То есть подсела на уши ему, он впечатлился. У какие женщины бывают. М -м -м. Но потом типа прозрел, что лучше моей нету. Ну, понимаешь? чтобы сбежать от Гурченки, возможно, да, при, пришлось рокировочку сделать по возврату. По возврату, значит, в этот в, в, э, серпентарий, где его поджидают. Но вот он сводит над дядю Митю понимает, это я. Это я буквально вот завтра, послезавтра, через несколько лет. Если у дяди Мити даже не было попыток, скорее всего, вырваться из серпентария, он так и спился... Так сказать, под пятой этой шуры своей жены. То этот вкусил таки немножечко свободы. И теперь уже вряд ли он сможет, довольствоваться малым. Вот тем зоопарком, в который она его снисходительно возвращает. Оздоровил брак. Нет. От начала конца. Но как же там игра актрисы? Как же она там показывает мать и ее неискренность не чувств. Да, там херня какая-то. Как она завывает? Руки заламывает. Не верю. Станиславский там, блин, крестится двумя руками. Ну вот, показано, что типа у них любовь и все сгладило. На данный момент этап Типа, она ему не выносит мозг. Вы забыли, чем начинается начинается фильм? Выносом мозга на ровном месте. А тут у нее в загашничке будет такая история. И будут припоминать эту историю всю оставшуюся жизнь. И оправдывать этой историей все свое крокодильство. Вы думаете, для чего прощается вот это, так, так сказать, прощается? Ради любви? Нет это легитимация дальше по отношению к нему проявлять крокодильство. все он дал повод если просто раньше на ровном месте из него делали крайнего деньги потратил блин не пропил не прогулял не проиграл в крат на голубей потратил Ох, ни хера себе блин, преступник red но вот массовому зрителю мне показывают сцены радости счастья Да, показывают показывает а что мы за этим видим по аналогии с первой сцены где выносится мозг на ровном э, на ровном месте за голуб, голубей и как он там ныкаясь пиво это с дядей митей там а? тогда еще не было никакой у него залета измены уже тогда он был построен под каблуком блин будьте любезны Т теперь мы можем немножечко предполагать Качество его жизни дальнейшей. Можем? Легко. И сын уже с батьей в конце разговаривает вообще все хорошо, но это... Но до этого ж в фильме показан ад, натуральный ад. Самый ад там, когда он с топором бросается. Нет, как? Она создает ад. Ой, бросил на кого, и сын в... произносит сакральное. Встречу, убью. И это создано не вот, не за этим столом, где она там завывает. Вот эта формулировка у него в башке он орудие. орудие вот этой вот верещащей она вот этим визгом завыванием взводит курок, который был а заряжено уже было на протяжении всей жизни совместной счастливой семейной жизни. Вот этим завыванием мой, на кого что там такое, митя или как его. Ну, этот сын, да, запускается в режим боевого оленя, палача собственного отца. Встречу убью. То есть вот так вот на ровном месте сын предает отца, воспринимает э, историю с точки зрения с бабской точки зрения на самом деле вот это ад и такие намеки о нем то есть он дальше развивается до хватания за топор Но вот к этому хватанию за топор как они пришли как вот сын его пришел к этому он не показан вот этот от жизни до отпуска хуже всего то что это похоже на подано как комедия Ха -ха, смешно как Ха -ха, Сын на отца с топором бросился Ха -ха. там нет комедии там пытаются юрский изображать шута горохова назначен в главные значит эти развлекатели и юмористы ну там ни хера не смешно но как же мать там настраивала младшую дочь против отца это за гранью добра и зла да да да да да да да и как они единым фронтом против дяди мити все в четвером, вот та, и это мелкая вместе с бабами вот с этими всеми на него ах тут так он такой в дверь так пятница пятница пятница там и выкатывается на улицу вот это сопля сопля уже все она уже в этом в курсе в курсе всего уже уже готовая ага, э, старшая дочь не устроена сын мамина радость Гос, госупыря радость поезжает в афганистан гореть в танке как этот чувак с фильма "Курьер", да, в конце. А дочь не устроена. А почему? В не устроена-то? А потому что маму копирует? А таких как папа? Это еще надо поискать. Не все такие как папа. Поэтому у нее там что-то в городе не заладилось. Она вернулась, потому что она по-другому не может. Она только может как мама с папой. Также и она со своим, значит, молодым человеком. Что-то у них там не вышло. Mm -hmm. Конечно, не вышло. Дураков нема. Точнее, все меньше и меньше. Сикюхамчик, хамчик, крокодильство я запомнил. Крокодительство. Крокодительство. Ну, а как? Ну, вот это, Любовью голубь. Смотрел крокодильство? Вот. Ред разбирает. Удивляется. Хэппи-энду, который противоречит всему. То есть это как бог из машины. Та-дам! Счастье вам! <свят> На камушке бутылочку в распили. Он такой колено преклоненный, И она такая с снизу заходит. Ну да, так оно в принципе и бывает. А, а дальше? Чем? А дальше, смотри, первую сцену и умножай это все в 10 раз страшнее. Злобнее и злопамятнее. Да? После всего-то. Крокодильство. Говорят, что идеологом уничтожения славян в гитлеровской Германии был бывший российский подданный то ли Розенберг, то ли Розенфельд, родом из Прибалтики. Ну, российский подданный. Что значит, российский подланный поляки были российскими подлыми подланными. Финны были российскими подданными до революции мало ли кто был российским все это белогвардейщина которая с гитлером потом пришла они что же были российские им не мешало ничего и в первую гражданскую вешать российских подданных таких же но низшего сословия и что и черн взбунтовалась свободы захотели а повеси кого-то на дерево на деревах почему захлебнулось на это, на, на, наступление деникина на петроград на москву потому что шел и вешал шел и вешал и что-то как-то аборигены это как-то им не понравилось вроде революция уже там да, была февральская свобода уже кланяться не обязательно как бы царя нет а замашки царские барские остались чуть что не так пороть да вешать Эй, не брата харе. И захлебнулось наступление на Москву белогвардейское, а гитлеровский-то. Так понимаешь, заданный тренд Гитлером в майн вот это славяне, недолюди. Ну, по-моему, не только, не знаю, про майн не скажу, общая тенденция политика партии гитлеровская, антиславянская. Но под нее может подписаться там любой те бывший гражданин РФ, российский подданный, если он Понимаешь, если ему созвучно вот это вот, резать красных, краснопузах и всякое быдло, вот эта белая кость, она решает возвращаться, ну да, будем резать всех этих хамов, будем резать и красных. С Гитлером придем из Отлично! Вот они так и пришли, кстати. Все эти, ну, многие Белогвардейщины-то, которым там пытаются где-то, кстати, памятники ставят и им их ломают каждый год. Потому что люди.. Немножечко, так сказать, помнят историю. Ред баба сыну вынесла мозг своим зави завыванием. Причем видно, что бабе похрен. Вот ну, там театр какой-то такой, плохой театр получился. И, и знаешь, это, по-моему, она играет плохо играющую. Причем видно, что бабе похрен. Она для вида визжит, истерит. А сын ведется. Да-да-да-да-да. Там актриса хорошо играет плохо играющую истеричку ну эту убитую горем Да, истерит а сын ведется какой-то удобный повод у этой матери вынести мозг своим дочерям всем всем дочерям сыновьям мужьям соседям соседям, дяди мити все там всем доставился вы не заметили нет, кино всегда описывает реальность, даже если это фантастика, фатуризм блин, будущее, там десятый год. Оно всегда описывает настоящее, оно напис... описывает в... завтра, то есть уже готовое сегодня, завтра. Что такое быть вместе? Это решать проблемы, которых бы не было, если бы мы не были вместе, они не были вместе.